Здравствуйте, дамы и господа! Я хочу вас пригласить на свой уникальный марафон, десятидневный марафон денежный. Что это значит и для чего вам это нужно? Вы, наверное, замечали, что существуют люди, которым тотально не везет в бизнесе, не везет с деньгами и материально как бы не для них. Есть люди, которые неудачно предпринимают, неудачно занимаются увеличением материального благосостояния, есть люди, у которых не получается приобрести недвижимость, есть люди, которым тотально не везет ни в чем, есть люди, которые делают один шаг вперед и после чего 10 шагов назад. С чем это связано? Как правило, это связано с огромным количеством аспектов. И вы, наверное, замечали, что есть очень умные люди, есть люди веселые, умные, образованные, но которым тотально не хватает денег. Это связано с элементами и связано и с влиянием планет на человека, и связано с кармой, которая передалась от родителей в дальнейшем вам. Это связано с убеждениями и программами, которые вы выстраивали на протяжении всей вашей жизни. Это тотальное невезение, оно может привести в дальнейшем ну, минимально к тому, что просто негде будет жить или просто не за что будет жить. Ваши мечты, которые вы строили и планы, которые вы строили на протяжении своей жизни, в многих случаях могут никогда не сбыться, потому что комплекс таких мер, он должен привести к тотальному невезению. Что я вам предлагаю? Я предлагаю видоизменить свою судьбу, и именно для этого я создал семинар, который называется десятидневный марафон денежный. Во время проведения данного марафона мы будем работать над тем, чтобы при помощи обрядов и эзотерических и оккультных практик устранить влияние планет влияние кармы, влияние убеждений на то, чтобы в дальнейшем ваши мечты и ваши желания, которые связаны с материальным благополучием, осуществились. Приходите на мой марафон и вместе мы сможем перенаправить вашу судьбу и перезаписать вашу жизнь таким образом, чтобы везение, фортуна, денежная фортуна всегда освещала вас жизненный путь давайте перезапишем вашу судьбу таким образом чтобы в дальнейшем слово бедность и нищета никогда не появлялось в вашей голове и больше никогда не мешало вам быть счастливым человеком и человеком который запросто осуществляет не только свои мечты а еще и мечты ваших близких детей и родственников давайте совместно Переформатируем свою жизнь, чтобы быть всегда богатыми, счастливыми, везучими и здоровыми. Приходите на мой марафон.